действия руны Геба и руна Геба помимо всего прочего позволяет как бы выровнять энергобаланс с окружающим миром, вопросы долгов решить. По крайней мере, Геба сейчас показала, вы должны, у вас есть задолженность, вы занимаетесь накопительством на пустом месте, того чего вам собственно говоря вообще не надо. Вот это накопительство, оно приводит, скажем так, к излишней инертности сознания. То есть вы тяжелы. Разумом своим тяжелым. Плюс задолженность к окружающему миру, к людям. Да? Вы что-то задолжали людям. Вам показали, скажем так, не совсем непомерные цифры, не 3 миллиона долларов, а все лишь лишь тысячи рублей, небольшие деньги небольшие, но тем не менее намек, прекратите концентрировать внимание на накопительстве, тогда вы сможете проявлять себя так, как вам положено, отдавая что-то в этот мир очень нужно. Если вы будете копить и никому ничего не давать, то толку от этого не будет, вы нарушите энергообмен. То, что вы получаете, должно трансформироваться через ваше сознание и выйти обратно в реальность. В прямом. И в физическом, и в духовном, и в информационном, и в энергетическом. Зайдите как-нибудь домой, так свежим взглядом, посмотрите, много ли у вас лишнего. И вы увидите лишнего много. Если вы вещь какую-то не надели в течение года, вы можете смело ее выбросить, вы ее не наденете. Если вы какой-то вещи не подошли, не взяли ее в руки в течение года, можете ее выбросить, она никому не нужна. Много у вас таких вещей? Много? Много у вас информации, которую вы берете, берете в себя, берете, берете, и она балластом лежит в вашем сознании, не нужна вообще? ни разу не пригодилось, ну, хоть бы какое-нибудь ей применение, ну хоть какое-нибудь, ну хотя бы рассказать кому-нибудь застольной беседе, так нет же, у внутри. А значит, эта информация используется неверно, значит, она неправильна, она ничего не сделала для вас, она ничего не сделала в этом мире. Зачем нужна такая информация? Вам нужно проанализировать свою жизнь, и свое пространство и выяснить, что там неэффективно используется. Мы говорим об эффективности, воин не может позволить себе таскать на себе поклажу. Что происходит от поклажи? я вам вчера рассказала. Самые благие намерения уничтожаются теми, кто умеет путешествовать на налегке. А наша жизнь это путешествие от жизни к смерти. И лучше, если оно пройдет эффективно. Поэтому займитесь инвентаризацией своего собственного разума и материального мира. Можно привязать, избавляешь от чего-то в материальном мире, да? одновременно избавляетесь и от какой-то инвентарности собственного разума. Вычистили один год астрала, выкинули какую-нибудь ерунду, вычистили второй год астрала, опять выкинули какую-нибудь ерунду и так далее. И, к сегодняшнему дню вы увидите, насколько свободнее и легче стало дышать в вашем доме, жалко ведь да? выкидывается, что нажито непосильным трудом, О. то что вы носите, продолжайте носить, просто откройте, откройте свой шкаф, откройте вообще свое имущество да? и поймите сколько всего, чем вы никогда не пользуетесь коробках стоит, на вешалках висит. Ну, это тоже говорит об определенной инертности мышления и обрастании ненужным имуществом. Внутренняя лестница, вообще образа лестниц, разбитых потолков, и это движение точка, точки сборки. В данном случае, конечно же, речь шла о движении вверх. У вас все шансы есть поднять уровень своего сознания. но вот. Какая жалость, об имуществе много беспокойности. Да? А что а как же, да, же я же оставлю это? Что все, что нажито не пассивным трудом. Лапор, сигары, рапорт, много очень всего. Да? И вот пока вы от этого все не отбавитесь, а именно страх это все потерять, не конкретно в форме, а именно страх это все потерять, то, о чем мы с вами говорили не так давно, все иметь, но ничем не владеть ни к чему-нибудь привязанному, великое искусство, тогда двинитесь. Пока жалко, не двинитесь. Шансы есть, но только от вас зависит, насколько вы согласитесь на этот подвес.